Всем привет, ребятки! Да, всем здорово. С вами сегодня ФСРК и так. Дел. Конечно, Дел. А кто, кто еще может быть с тобой? Скажи мне, пожалуйста. И сегодня вот, мы, и мы сыграем в игрушенцию, Сити Battle, City Battle. Будем сегодня роботов мочить и дробить как можно больше. Ты, кстати, кем будешь играть? Ну, я постараюсь сегодня освоить снайпера, Это тема такая интересная. А я побуду... Хотя не знаю. Желтеньким диверсантиком. Ну, ты хотя бы будешь быстрым и маневренным. А вот как я буду со своей снайперкой еле-еле двигаться, как улиточка, когда все вокруг летают? Помнишь, что творилось со штурмовиком? О, да. Ай, ладно, погнали, короче. Поехали. Команда, нужное количество противников так ладно и диверсанта кусочек 3 2 раз. короче погнали угу. так ну чё next next next next next. ух ты ж, ух ты, ж, ух ты ж. Ох, ее тут уже шмаляют во все так себе подобных надо уничтожать так, так, так, так, так опять наверх так. я всех раздамажил еще один себе ага мы усилитель подняли так, вперед значит да ну да Надо убийство, так... Easy. так я побежал короче наверх и что там есть что за я не знаю, что у тебя за неуязвимость. Да нет, на паренька показали, когда я стрелял по нему. Ага, окей. Может, он щитки какие-то поставил? Ох, троих! Я вот сюда поставлю. Ой-ой-ой-ой. До свидания, схлопнулся. Эх ты кемпер был. Все правильно. Во-во-во-во-во-во. Где-где-где он? А черт поздно. знает. ой о Я обратно. Пиксели. Пиксели перный тет. Что там происходит, ты я не пойму. Что у вас внизу там творится? Война пикселей. Блин. Там кого отхиливают, ты я не пойму. Все. Да Никого отхили. не отхиливают больше. Идите нахрен. Ах ты ж. Да ш... я по тебе не могу? Все, до свидания, я отошел, хорошо? Блин, ой, ой ой ой ой Так, я пока отойду, подхиляюсь. Оп-оп-оп. Так. У меня, кстати, ультимейт уже готов. Красавая. Я сейчас попробую, короче. Я сейчас попробую. Ой-ой-ой-ой, тут. Yes. А, блин. Союзная так, усилитель раз. есть, отлично. Я сделал пятерых. Где все? А вон. Это чудно. И спрятались. Ну серьезно. Да выходи ты, господи. Ой, ё. ё. Меня, кажется, нашли. Вообще, я полностью выхилюсь. Ты не волнуйся, чувак. Я тут выхилюсь. Пока. Мне подобный парень. Так, там техник, он лоу-хпшный был. Что-то у меня два шифта горит. Да что а за... И все, короче... Они все при приходят и спрыгивают просто. Так. чё я не понял прикола. Да что за... Чё за происходит-то вообще тут? Да вообще дичь. Так, эм я вон синхронистки какие-то. Так, спрыгнул, вернулся. Только вверх они... еще а -а -а. Вы что издеваетесь, блин? Так. Да ладно, я двоих Пока. подряд ушатал. Так, слушай, ну это изичная каточка. О, 10 блин. драноцит плюс 300. Чуть-чуть не довожусь. Фу. Еще одного. Ой-ой-ой, ой я свалился к ним. Не, не хочу я тогда. Все. Не хочу я силы, мне и так хватает. Нет. Господи, Ах, <ум провер interactions> ]äh, не успел с шифтом. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, мы сейчас сделаем. Да ладно, тебя забрали. Меня заморозили, меня застанили, да. Так. Блин. Чего ж меня так далеко отбросил? Так, ну у противника остался последний робот. Ладно, я убежал. его забрать. Чувак, есть. О, отлично. Мы его ну да, раскрыт, Согласен. Сколько там? О, э, я э, впервые э, э. третье место, инферсарк первое. Ну понятненько, понятненько. Я и здесь. X10. но ну ты мощный, мощный, мощный. Ну ты дмчик. 3 два, раз. О, погнали. Так, ну честный пирог. О, ой, я себе а подобных я уничтожаю. Ну жесть. Да нет, это круто. Так. так, Где у нас тут? Плохиши. Что у нас тут происходит? О, Дел, я вижу тебя. Привет. Да иди сюда я силу взял Ты заколебал меня опять какой-то диверсант сзади приходит. это что за фигня ты вообще там я вижу уничтожаешь всех и вся да? Ага. нифига он пиксельные задроты чё они там творят никого нету Че вы это там творите? не будет. Я никого вообще не вижу. Опять Ой, вы ё. без меня все разбираете? Есть такое. Я вам даже там не нужен. <связь> О -о -о -о! Вот это я за снарядом. А? X3H. Так, я по снайперу попал. У нас дуэль снайперов. Так, усилок взял? Нет, не взял что? Ли? Теперь взял. Да, иди сюда, я по тебе попал. Ну, пока. Где пока. ребята? Где ребята? Ребята, вы где? Вообще никого нет. Ну выйди, снайпер. Но ну я же знаю, что ты там. Блин. Ну короче, у меня никто выходить не, не хочет. Понимаешь? Я уже обижаюсь на это. М? все, что происходит? Я никого а -а, не понял. Да зараза. Слушай, я никак не могу довестись Вот прям чуть-чуть не довожу. Так, откину сюда телепорт. Ой, меня убили, убью. Так Дайте мне wow. Да дайте man, уйти, man, блин man, Да дайте мне хоть что-то сделать -то. Ладно, все, я пошел Мне надавали люлей, я больше не хочу Ох, oh, ё Че? Входим, уходим. уходим. Мазафака. Уходит тут только снайпер. О, 10. Чё... Драноцид. Я сделал драноцит. Ничего себе ты. Давай, давай. Так... Да, блин, вы достали с неуязвимостью, да? Есть, я а, убил. Ну все, я даже пострелять не успел. О, первое место. Опять эфисер. Вот и подошли к концу две карточки в игре City Battle. Но если тебе понравилась игра, обязательно поставь лайк под видосиком, напиши большой комментарий и нажми на колокольчик. Ну и всем пока! С вами был офицер Кидел. До скорой встречи в игре City Battle и других игрушечках.